Я уверен, на моем пути будут сотни преград. Я не знаю, я сейчас работаю в польском агентстве по трудоустройству координатором. Возможно, меня через пару дней уволят. Возможно, произойдет еще куча других неприятностей. 100% меня ждет куча неудач. Но я рад, что они меня ждут. Потому что я знаю, что с каждой новой неудачей я еще на шаг ближе к успеху. И чем больше будет неудач... Тем вероятнее успех в конце главное никогда не опускать руки и не сдаваться если у меня не получится с 1, со второго с 3 4 с 10 с 20 раза я все равно буду идти вперед дальше пока не достигну своей цели займет у меня так год 2, 3, 4 5 10 неважно а сегодня вторник 12 февраля 2019 года я живу в польше приехал сюда чуть меньше двух лет назад и Чуть более года назад я еще работал в разнорабочим на стройке. Я начал вести свой дневник, в котором записал цели на 2018 год. Одной из целей было открытие своей фирмы в Польше. И сегодня весьма знаменательный день в моей жизни, потому что прошло немногим более года, и я эту цель могу вычеркнуть. На ваших глазах также в очередной раз хочу напомнить всем моим подписчикам и тем людям которые следят за моим творчеством что мой канал является в первую очередь вам показателем пути пути обычного парня который может без ничего приехать в польшу поставить перед собой казалось бы невероятные на первый взгляд цели казалось бы как их добиться работы обычным разработчиком настройки но благодаря видению непоколебимому видению своей голове стремлению к своим целям уверенности в себе и силы которая позволяет несмотря ни на что не опускать руки и двигаться вперед на ваших глазах творится история потому что цели которые оказались бы на первый взгляд невероятными становятся реальностью на ваших глазах я убежден что каждый из вас может добиться того же самого, и более того, может добиться гораздо и гораздо большего. Пределов нет. Пределы только в нашей голове. Сейчас 20 июня 2019 года. Ну вот и пришло наконец-то время общественности узнать немыслимое. То немыслимое, что случилось со мной феврале 2019 года, со мной, с обычным парнем, который приехал без связей, без каких-либо денег в Польшу два года назад, как обычный сварщик, и за эти два года успел поработать и сварщиком, и разнорабочим на и в нескольких агентствах по трудоустройству рекрутером. И вот сейчас... Мы открыли свое агентство по трудоустройству в Польше, агентство под названием ProXWork. Говорю «мы», потому что со мной в этом бизнесе еще два человека, моих партнера. И сейчас, друзья, на ваших глазах творится история. Потому что то, что я сделаю сейчас на YouTube, этому нет аналогов вообще, в русскоязычном ютубе и никогда не было. А именно, на ваших глазах будет происходить история становления и развития агентства по трудоустройству ProExWork. История становления и развития этого агентства с полного нуля до самых вершин. На следующей неделе запускается проект под названием «Польская история успеха», в котором сможет поучаствовать каждый из всех, кто сейчас смотрит данное видео. О подробностях вы узнаете уже в будущих видосах. Но суть будет такая. Суть будет заключаться в том, что на ваших глазах будет происходить развитие, нашего агентства по трудоустройству, то есть все будет впервые максимально открыто и прозрачно. Вы будете видеть весь процесс трудоустройства людей, на работы, будут браться интервью, конечно же будут сниматься условия труда и проживания, ну и конечно же вакансии будут предоставляться только самые достойнейшие с лучшими условиями труда, проживаниями и оплаты соответственно. Отношение к людям будет, соответственно, самое-самое достойнейшее, которое только может быть. И все это будет происходить совершенно открыто и прозрачно, прямо на ваших глазах на моем канале. И если вы тоже хотите поучаствовать в этой истории успеха, кто можете приехать и трудоустроиться на одну из наших вакансий, я помогу вам интегрироваться в Польшу, а кто знает, потом, возможно, и вы здесь напишите уже свою историю успеха. Все в ваших руках, друзья. В итоге, запомните, друзья, этот день, потому что я вам говорю здесь и сейчас, в итоге канал Work and Life станет наглядным пособием по достижению успеха в жизни с нуля для миллионов людей